Добрый день, уважаемые зрители, вы на канале Блажен муж. В мудрых народных пословицах говорится, жизнь прожить, не поле перейти. Еще знать бы, где упадешь, постелел солом купы. И говорил Соломон в притче глава 8. Мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрассудных заблуждений. А в книге Экклесиаста, глава 7, под сенью мудрости то же, что под сенью серебра. Мудрость, то есть знание, разум, дает жизнь владеющему ею. Сегодня мы открываем страницу новой тематики нашего канала под названием «Бог мне помог». Здесь мы будем рассказывать о реальных случаях из жизни людей, как Бог им помог в их жизни. Про то, что может случиться с каждым человеком в любой день. И со мной, и с тобой, и с ним. Про то, от чего никто из людей не застраховывал. И кто знает, кто знает про такие подобные случаи, уже не будет ему как снег на голову или лед с крыши. А когда человек предупрежден, то уже можно сказать, то его уоружен. Я буду рассказывать про реальные случаи спасения и исцеления и жизни современных людей, когда Господь Бог принимает в их жизни явное участие. А что может еще более лучше доказать, что Бог и сегодня реально действует, и помогает, и спасает, как и в библейские времена. Ведь, как известно, Бог не меняется во времени. Он тот же сегодня, как был и тысячи лет назад. В послании к евреям говорится, «Иисус Христос вчера и сегодня» И вовеки тот же, говорит апостол Павел. Я не буду приводить паспортные данные тех людей, чьи истории и жизни я буду приводить, их документы, фотографии, заключения экспертиз. Потому что тому, кто не желает этому верить, доказать, все равно ничего невозможно. Все их возражения и отрицания хорошо всем известны. Они следующего порядка. Все это выдумали, что ли, чтобы заработать денег и прославиться? Или это просто галлюцинации от кислородного голодания, какие бывают при остановке сердца? Это все им показалось, это массовый гипноз. Отстроенный фантомонтаж, и ТД, и ИТ, ИТ, ИТ, ТП. Я думаю, даже когда эти люди сами окажутся в подобной ситуации, они сами себе будут долго доказывать и уверять, что все им это только снится. Ну а тем людям, кто более серьезно относится к собственной жизни, и подобным свидетельством это поможет раскрыть занавес, занавесу того, что находится скрытым от глаз посторонних, от глаз большинства обычных людей. Эти истории внимательным людям многое откроют и многому научат. Сделают более мудрыми. Изберегут от многих и очень больших неисправимых последствий. Итак, рассказывает Иван Бошев. Это случилось с ним 28 июня 1998 года. Он рассказывает, я проснулся в 5 часов утра. А отрезкой боли в груди и понял что я в большой опасности преодолевая боль я прошел на кухню выпил воды но боль усиливалась я вернулся в спальню разбудил жену и сказал ей я чувствую сильную боль в груди помолись за, за меня я понимал, что нет другого выхода, нет времени звонить кому-то и объяснять, и отвечать на десятки вопросов, и выслушивать различные советы, сочувствия или ждать скорой помощи. Я в бессилии упал на кровать, и она начала молиться за меня. И я почувствовал, что я выхожу из моего тела. И я уже был, и я уже не был в моем теле. Это случилось с Иваном Бошевым неожиданно, без какого-то извещения и предупреждения, как может случиться и с каждым живущим на земле в любое время. И возможно, что с многими и случается. Только не все они имеют возможность об этом рассказать. Иван рассказывает, что с ним происходило дальше. Я со стороны увидел свою жену, она была рядом со мной лежащим и молилась, а я находился вне моего тела. И вдруг я почувствовал, что меня затягивает в глубокую черную воронку я пытался ухватиться за стенки за что-нибудь но мои руки проходили сквозь предметы и я полетел вниз вниз по этой черной бездонной воронке. и я понял что я умираю я знал что знал где-то внутри себя, что я уже никогда не вернусь назад этого. Был конец, и я был в бесконечном отчаянии. На Земле это невозможно представить, что такое, когда осознаешь, что нет никакой надежды. И вдруг, неожиданно для себя, я увидел следующее. Я увидел, это был мой одиннадцатилетний сын, стоящий на кладбище рядом с горкой из песка. Я где-то в подсознании понял, что это моя могила. И тогда я начал умолять и молить Господа Иисуса Христа. Я ужасно хотел вернуться, но я и осознавал, как я безнадежен. Не было ничего, совсем ничего. Я был в ужасе. У меня не было совсем ничего, что я мог предложить. Господу Богу в обмен на мое возвращение, в обмен на то, что Он сделал для меня во всей моей жизни. Я умолял Его, я э, взывал Господи Иисусе Христе, пожалуйста, пожалуйста, разреши мне вернуться назад, не дай моему сыну вырасти без отца. Затем я говорил, Господи, пожалуйста, разреши мне вернуться, чтобы рассказать людям, как ужасна смерть, как ужасно это падение в черную воронку. И вдруг я остановился. Я уже не падал, а медленно начал подниматься вверх. И постепенно я вернулся. Той самой вершине этой ужасной черной воронки и затем я услышал голос своей жены я услышал ее молитвы и вновь, вновь увидел со стороны свое тело я был над своим телом и моей женой как невидимый призрак а затем я вернулся обратно в свое тело и ко мне вернулось мое сознание. Я слабым голосом рассказал жене о том, что было со мной. Мое тело было влажным и холодным. Запах смерти, запах покойника витал по всей моей комнате. Я оставался лежать на своей кровати приблизительно в течение часа. И я не знал, что дальше предпринять я был совершенно обессилен. Но в итоге я с большим трудом заставил принять себя душ, оделся и пошел на работу. А все дальше происходило со мной как в тумане. Я помню, что пришел на работу, мои коллеги были еще на утреннем совещании, и мне сообщили, что я был очень бледен и даже желт. А я рассказал им в ответ, что я сегодня утром умер и был мертв. Но каким-то чудом вернулся назад с того светосу. В тот же день меня осмотрел кардиолог и отправил, и отправил меня на УЗИ. Ультразвуковое исследование. Ультразв... УЗИ показало, что у меня сильно повреждено сердце. У меня сердечная травма. И врачи настояли, что я должен остаться на ангиограмму до следующего утра. Поясню, кто не знает. Ангиограмма сосудов – это когда через вену или через артерию вводится спецраствор и производится... Рентгеносъемка с целью определения препятствия на пути движения крови. Поэтому я остался в больнице на ночь. Но мне было ужасно-ужасно страшно. И, главное, боль вернулась. Боль снова появилась в моей груди, в моем сердце. И поэтому я молился, не переставая всю ночь. Я молил Господа. Я молил всю ночь. Я упрашивал, Господи, пожалуйста, пожалуйста, исцели меня. Мне страшно. Я не хочу умирать сейчас. Я молился напролет всю ночь. Я хотел немного поспать, но никак не мог уснуть. А на следующее утро врачи взяли меня на ангиограмму. И во время процедуры доктор остановился и сказал, что он очень удивлен тем, что нет никаких следов повреждения сердца. Доктор сам не мог поверить в это. Он остановил процедуру, и меня отправили обратно в палату. И я оставался там до пяти часов, до пяти часов вечера. А вечером ко мне подошел кардиолог к моей кровати. Он пришел выписывать меня из больницы. Но он лишь стоял около меня долгое время и смотрел на меня, и на мою жену. Она в это время была рядом со мной. И врач сказал, это удивительно, это чудо. Я никогда не видел ничего подобного. Он сказал, твое сердце как... 17-летнего юноша. А еще вчера УЗИ показывало серьезное повреждение. Он сказал, очевидно, ты прошел через что-то очень серьезное, я не могу в это поверить. И поэтому он отправил меня домой без лекарств, без рецепта и без дальнейшего лечения. Иван Бушев рассказывает. Это произошло 10 лет назад, и с тех пор он чувствует себя в полном порядке. Он не принимает никаких лекарств и не принимал их и в хорошей форме. Он говорит, Иисус Христос исцелил меня, как Он может исцелить и каждого, если попросить его. Он продолжает. Я благодарю Бога, что я молился, и жена молилась за меня. И Иисус услышал. И это его свидетельство для тех, кто почитает Иисуса Христа. Иисус отвечает на молитвы. Он живой, он реальный, он помогает, если его попросить. Друзья, какие мы можем сделать выводы из этого рассказа? Во-первых, это то, что этот человек был христианином, и это спасло его от незавидной посмертной участи. Возможно, что спасло и то, что его жена обладала знанием и понятием, что такое молитва, и могла помолиться за мужем. Хорошим или плохим был он христианином, не нам судить, Бог только знает. Но он имел то, что сильнее всех вещей на свете, он имел понятие, что такое молитва, имел понятие, как молиться, и это спасло его в роковой час, спасло ему жизнь. Возможно, что и мир наш до сих пор еще стоит, что кто-то еще на этом свете умеет молиться за этот мир. Самое дорогое, что может иметь человек в жизни – это умение молиться. Это умение преодолевает все препятствия и преграды. Молиться – это вовсе не означает бормотать какие-то заклинания. Слово «молиться» происходит от слова «молвить», «молвить», то есть «говорить». Говори к Богу, говори с Богом. Рассказывай ему свои проблемы, проси совета, помощи. Он слышит человека прекрасно и в любом месте, и в любое время. Только и сам человек должен научиться сосредотачиваться на этой молитве, чтобы слышать ответ Бога. Поэтому Иисус и говорил, про молитву мы читаем в послании, в Евангелии Матфея, глава 6. «Когда ты молишься, говорил Иисус, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, Отец твой тайное, воздаст тебе явно». Молитва это только Твоя, именно твоя личная беседа с Богом. Только в этом случае молитва может быть не показной, а чисто-сердечной, искренней. Нам еще очень важно понять и то, что далеко не каждый человек, как, например, Иван Бошев, может донести до широкого круга людей, подобную историю, если она с ним случи... случается. Для этого порой часто требуется и определенное знание, и умение, и огромное желание, и большая воля, и большая смелость. Чтобы люди не стали над, ним, над этим смеяться, чтобы не иметь неприятное объяснение с определенными органами. Органами власти имеется в виду. А неверующий человек в этом случае и вообще заморачиваться не будет. Да и подобные люди, как правило, уже и не возвращаются из той, с той стороны мрачной реальности. Поэтому, если до нас и доходит какой-то подобный рассказ, то это, мы должны понять, это капли из тысячи и десятков тысяч того, что происходит каждый день в нашем мире с разными людьми. Поэтому я и обращаюсь к тем, кто слышит меня, обращаюсь словами премудрого Соломона, царя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум. А мудрость жизненные и разум, приобретаются в общении, то есть в молитве к Богу, в общении с Богом через чтение Его Святого Слова. А на сегодня мне остается поблагодарить Господа и Бога нашего Иисуса Христа за то, что Он не оставляет нас без наставления, нашей жизни, в вразумление, укрепление своей благодатью, в укрепление нашего здоровья и главное в его любви к нам, в его могуществе и заступничестве за нас. Слава Богу, она безмерна, безраздельна и бесконечна во веки веков. Аминь. А на этом, дорогие друзья, мне остается с вами попрощаться. Надеюсь, на непредложительное время пожелать вам успехов во всех ваших добрых делах и крепкого здоровья. И, конечно, выразить надежду скоро опять увидеться с вами. До новых встреч!